Друзья, намасте. Я приветствую вас на канале Йога Дома. И сегодня у нас короткое, но очень эффективное занятие для всего тела – растяжка. Смысл в том, чтобы за короткое время проработать абсолютно все тело. И данную практику вы можете выполнять с утра, чтобы скорее пробудиться, или в завершении рабочего дня, когда хочется полноценной практики, а сил уже нет. Поэтому данная тренировка подарит ощущение насыщенности, наполненности и снимет усталость. Приступим. Положение стоя, стопы на ширине таза, носки стоп развернули наружу, дыхание через нос, вдох, руки через стороны вверх вытянулись, ладони положили на затылок, локти складывая к центру, ладонями как бы подталкивая голову вперед, заворачиваемся, наклоняя шею. Складываемся в грудном отделе, в поясничном. И роняя руки вниз, опускаемся дальше за весом туловища. Каждый на свою глубину. Сгибаете ноги в коленях, насколько у вас получается. Я сделаю вот такой легкий вариант: разгибаете ноги в коленях со вдохом, делаете выдох и раскручиваете позвоночный стол. Вдох, расправляете плечи. Руки через стороны, вдох, потянулись, ладони на затылок, локти к центру, выдох, опустив голову, сложившись в грудном поясничном отделе, уронив руки и опустив таз вниз, насколько готовы, разгибая ноги в коленях, вдох, выдох, и круглая спина, вдох, и в полный рост, выдох, еще шесть раз, вдох. Выдох, вдох, и глубже вниз, выдох, разгиб колен, вдох, выдох, круглая спина, вдох, и выдох, еще пять, вдох, выдох, вдох, и здесь глубже, выдох, и разгиб колен, вдох. Выдох. И круглая спина. Вдох. Выдох. Вдох. Еще четыре. Выдох. Вдох. И глубже вниз. Выдох. Вдох. Выдох. И круглая спина. Вдох. Выдох. Еще три. Вдох. Выдох. Вдох выдох выдох выдох вдох выдох вдох выдох вдох выдох вдох выдох Вдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, вдох. и последний раз вверх ладони затылок локти к центру, и круглая спина, сели глубоко, с выдохом, с вдохом разогнули колени, и круглая спина, вдох, и расправились, выдох, стопы развернули вперед, руки через стороны вытянулись вверх, вдох, с выдохом руки за спину, пальцы переплетая в замок, запомните пальцы, какой руки сверху в замке мы потом поменяем, Кому непонятно, напишите мне в комментариях, я объясню. Расправили плечи, вдох, с выдохом наклоняем туловище. У кому то придется согнуть колени. Опустите глубже, у кого-то замок будет на пояснице, ничего страшного. Старайтесь разворачивать плечи. Здесь со вдохом разгибаем колено правое, сгибаем, со вдохом разгибаем колено левое сгибаем внимательно замок чуть-чуть от поясницы разворот грудной клеткой вправо к разогнутому колену выдох вдох выдох каждый в своем варианте вот легкий вариант вдох выдох вдох выдох еще два раза вдох выдох вдох выдох Последний раз. Вдох, выдох, вдох, выдох. Сделали вдох, опустили замок на поясницу, пальцы расплетая, руки уронили, круглая спина. Вдох, вертикальное положение, выдох. Руки через стороны, вдох, через стороны, выдох, и пальцы другой руки сверху в замке. Развели плечи, вдох. И наклоняя туловище, выдох, спину округлили, опустились вниз, колени подсогнуты. Разгибаем левую ногу в колени, вдох, сгибаем, выдох, правую вдох, сгибаем, выдох. С разворотом вдох, выдох, вдох, каждый в своем варианте, вдох, выдох. Вдох, еще два раза. Вдох, выдох, вдох, выдох. Последний раз. Вдох, выдох, вдох, выдох. Замок на поясницу, пальцы расплетая, ладони положили. Колени сильно согнуты, кому нужно. Отходим стопами назад, начиная с правой ноги. И так, чтобы стопа полностью была прижата к земле. Шаг прижимаем, мелкие шаги прижимаем, отшагиваем и прижимаем. Каждый отшагивает на свое расстояние так, чтобы стопа прижималась пяткой. Да? И задержались в своем положении, чтобы стопа прижималась пяткой. И пятками немного попружинили в коврик. Восемь, семь, шесть, 5, четыре, три, два, один. Также с правой ноги мелкими шагами подходим стопами к ладоням и отшагиваем левой ногой назад. Кладем левое колено на землю, опускаем глубоко таз вниз. Далее, активная левая стопа, пробуем разогнуть колено левое и колено правое. Вдох, садимся глубоко, выдох, вдох, выдох, еще шесть, вдох, выдох, пять, выдох, четыре, выдох, три, выдох. Два, один. Закончили, колено левое положили, стопу положили на подъем. Левая ладонь изнутри правой стопы. Можно использовать кирпич. Правая рука вперед, вверх и назад. Со вдохом разворот, с выдохом возврат. Внимательно, разворот, и изгиб колено левого. Вдох. Вернулись. Выдох. Пронаблюдайте. Возможно, под колено подложить что-то мягкое. Вдох. Выдох. Еще шесть. Вдох. Выдох. Пять. Вдох. Выдох. Четыре. Выдох. Три. Выдох. Два. Один. И закончили. Здесь внимательно голень левой ноги разворачиваем параллельно переднему краю коврика. Разворачиваемся я к вам красивым местом. И отшагиваем правой ногою в сторону. Дальше от согнутой левой ноги. Шагаем насколько будет возможным опускаясь вниз на предплечье, если готовы, и аккуратно ныряя тазом назад. У каждого будет свое положение. Правой рукой уберемся за правую стопу и расправив правый бок, уходим в наклон вытяжения. Остаемся в этом положении дышим. Пару дыхательных циклов. Поднимаемся, вдох, выдох. Разворачиваемся к ноге, опускаемся в наклон. Поднимаемся полностью вверх. И подшагиваем аккуратно. Левой ногою, сгибая ногу правую, опускаемся еще тазом вниз и расслабляем ноги в этом положении. Ладони под плечи и немного ниже, пальцами стопы левой зацепились, оттолкнулись, вытянули ногу правую к ноге левой. Попружинили пятками в землю. Восемь, семь, 6, 5, четыре, три, 2, один. Шагаем стопами к ладоням. С правой ноги широкие шаги делаем. Шаг. Раз. Шаг. Два. Ладони прижаты. Отшагиваем с левой ноги мелкими шагами назад. Мелкими, мелкими, мелкими, так, чтобы стопы прижимались, стопы прижимались, прижимались. И попружинили пятками в пол. Восемь, семь, шесть, 5, четыре, три, два, один. Молодцы. И пошли с левой стопы мелкими шагами. Стопами к ладоням. Шагнули назад правой ногой. Правой ногой далеко назад. Положили колено. Остались в этом положении. Проверили, насколько оно комфортное. Поднимаем правое колено. Вдох. Разгибаем левое. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, еще пять, выдох, четыре, три, два, один, и закончили. Положили колено правое, стопу на подъем, возможно, под ладонь кирпич, рука левая вперед, вверх и назад. Вдох, пронаблюдали себя в этом положении. Вернулись, выдох. И в динамике вместе со сгибом колена. Вдох, выдох. Семь, выдох. Шесть, выдох. Пять, выдох. Четыре, три, два. Один и закончили. Развернули голень правой ноги параллельно переднему краю коврика. Развернулись по коврику, делаем шаг, Задерживаемся на своей глубине. И ныряя тазом назад, расправляя левые ребра, уходим в наклон вытяжения. Возвращаемся в вдох, выдох, поднимаемся, аккуратно остаемся, начинаем подшагивать коленом правым и, сгибая ногу левую, опускаемся вниз, расслабляемся. Ладони под плечи и немного ниже, зацепились пальцами правой стопы. Поднимаясь левая нога к правой, попружиним пятками в пол. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ладонями отойдем дальше и мягкой волною опустимся вниз. Ладони под плечами. Ягодицы в тонусе, ноги плотно прижаты. Живот длинный стаза, круглая спина со вдохом подъем. Вдох. Вдавливаем лобковую кость в землю. Раскрыли грудную клетку. Выдох. Еще семь. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох выдох, еще четыре, вдох, выдох, еще три, вдох, выдох, еще два, вдох, выдох, и последний раз, вдох и выдох. Далее вытягиваем руку левую в сторону, отталкиваемся правой ладонью, изгибая обе ноги, Накатываемся на левую руку, голова на весу. Вот скручивание совершенно небольшое. Ложится левая нога. Правую ногу подтягиваем бедром к себе. Беремся за щиколотку. И разгибая бедру, прогибаемся, оттягивая постоянно ногу назад. И в дополненном варианте опускаете стопу к стопе. Изближаете ногу, на которой лежите со стопой в дополненном варианте. Аккуратно. Отсюда отпуская захват, вдох. Накатываясь всем телом, меняя сторону скручивания, ноги согнуты. На правую руку делаем накат. Ноги свободней. Голова на весу. Опираясь на правую ногу, на правый бок, согнули левую, подтягивая бедро, выполнили захват, разогнули бедро и отводим стопу от таза. В варианте дополненном стопа к стопе, колено к колену. Отлично. Отпустили захват. И отталкиваясь руками вдох, вышли в положение, сидя на стопы. Растираем ладони до ощущения тепла, возможно легкого сжения. И кладем ладони на сердце. Чувствуем, как тепло разливается по нашему телу. Все тело прогрето, наполняемся этим теплом через дыхание, дыханием разнося тепло по телу и пребывая в состоянии покоя, удовлетворенности, мы завершаем наше занятие. Я благодарю вас. Будьте здоровы, занимайтесь йогой с нашим каналом.